Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, в без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Star. Далее в поиске пишем SuperDunk, нажимаем поиск. И на данный момент есть только один скрипт, пока что больше не нашел. Если какие-то новые добавятся, то я их обязательно на сайт добавлю. Значит, чтобы получить скрипт, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт. Дальше заходим в настройки и выбираем любой DLL, который хотите. Этот скрипт, сразу скажу, то что работает на любом абсолютно DLL, который вы используете. Но я как обычно использую кренел. Напомню то, что кренел используется с ключ-системой. Ключ нужно получать раз в день. Сегодня я уже получал, мне его просить не будет. Значит чтобы, на инжек... значит, чтобы заинжектиться, нажимаем кнопочку «Inject» и ждем, пока произойдет инжек. Все отлично. Как видите, у меня получилось заинжектиться. А дальше нажимаем кнопочку «Excute» и вот появляется скрипт. Он, в принципе, довольно простенький, но с ним можно очень быстро прокачаться. А значит, смотрите, первая функция. Давайте покажу. Это автоклик. Нажимаем на «G» английскую что-то не работает. Окей, okay, давайте сначала нажмем тогда на функцию эту. Uh, все, мне здесь написано, нужно нажать на G. Все, как видите, я нажал. И пошел, получается, автоклик работать. Также на G можно выключить его. Uh, дальше выбираем зону, на которой будем фармиться. У меня самая начальная зона. Uh, также есть автоколлект. Включаем. И как видите, вся сила, которая была на карте, она собралась автоматически. Очень круто. И последняя функция, это получается автоданк. Включаем и смотрим, что происходит. Как видите, автоматически мы постепенно начинаем прыгать и тем самым получается зарабатывать победы. В принципе, довольно прикольно. Мне чуть-чуть не хватает, получается, до 125 судов. Все уже хватает. И таким образом, короче, вот мы автоматически прокачиваемся. То есть, ничего абсолютно делать не нужно. Просто включаете функцию автоданк, автоколлект. И все, в принципе, можете пойти там, не знаю, погулять, заварить чаек, там, не знаю, покушать. И пока вы это делаете, у вас будет идти автофарм. Но также напоминаю то, что по истечении 20 минут, если вы не будете делать никакие действия, то с игры у вас вылетит. Так что нужно желательно каждые 20 минут подходить к компьютеру. Так, все, можно выключить пока что автоданк. А, здесь яйца по-любому должны быть. Да, вот они есть, отлично. Давайте их откроем. Посмотрим, что выпадет. К сожалению, в скрипте нету автооткрытия. Ну, в принципе, я думаю, оно и не особо важно. Можно и вручную открывать. Тут сложно, ничего нету. Нифига себе, легендарка выпала. Ну-ка, посмотрим сейчас, какой у нее шанс. 5%. Ну, в принципе, нормально. Довольно большой шанс. Так что не особо редкий питомец. Так. А сколько можно максимум питомцев одеть? Где их посмотреть можно? Три питомца. Все, четко. А Все, я этих питомцев выбил. А что они дают мне? Как я понимаю, скорее всего, умножение а, силы. Либо умножение побед. Давайте посмотрим. Пока что до конца не понял, что именно дает. Ну, скорее всего, все-таки умножение на силу дает. Потому что победы, как у меня прибавлялись, также и прибавляются, если не ошибаюсь. А Также, кстати, в этой игре есть коды. Можно их активировать. Они прямо вот на главной странице здесь написаны. Четыре вот кода есть. Давайте их попробуем активировать. А, только где они здесь активируются? В магазине, скорее всего, внизу, как я понимаю. Да. Пишем этот код. А, что здесь написано? Не успел, короче, прочитать. Но ну, вроде как активировалось. Окей, идем дальше. Потом должны сейчас дать эксклюзивного питомца. Да. Вот этот код сработал точно. И он сильнее, чем вот эти мои питомцы. Отлично. А дальше получается 2 бесплатных золотых яйца. Смотрим, сработает или нет. Да, сработало, офигеть. Так, силу пока не написала. Ну ладно, давайте последний откроем и посмотрим этих питомцев. Тут получается тоже этот код дает 3 золотых яйца. Прошлый 2 давал, а это 3. Но я надеюсь, то, что тут здесь питомцы сильнее, чем мои. Сейчас посмотрим. А, да, нифига себе, они сильнее. Но! Я прикола не понял, то что здесь написано бесплатно 2 золотых яйца. Здесь бесплатно 3 золотых яйца. Но у меня почему-то открылось только 2. Как-то странно. Ну ладно, в принципе, бесплатно и так сойдет, я думаю. В принципе... Все показал, все функции, которые были в этом скрипте, коды тоже показал, которые существуют в этой игре. А, буду на этом заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Лейзбан. Всем удачи и пока.